Делаю я лапшу деревенскую, вкусную. Для лапши ничего особенного не надо. Яички хорошие деревенские, соль, мука, все это замешивается и делаются тоненькие-тоненькие листики такие Сейчас я покажу, как это я делаю. Вливаем яйца в муку и хорошенько-хорошенько размешиваем. Как я сказала, здесь уже никаких нет других добавлений, ингредиентов. Только свежие куриные деревенские яйца, соль и мука. Хорошо размешиваем до однородной массы. Получается в результате у нас очень густое, плотное тесто только на яйцах. Так делали всегда лапшу в деревнях. Готовили ее на зиму по многому. Я сейчас замесила на 6 яйцах. Это получится ну, 5-литровая ведерка точно. Я просто буду потом вынимать, заправлять. И у меня будет просто готовая лапша. В любое время я могу заварить ее. И, пожалуйста, своя экологически чистая и очень вкусная лапшичка. У меня получилось вот такое тесто плотное плотное только на яйцах. Я вам хочу показать сейчас в разрезе, каково это тесто. Посмотрите, какое оно желтое. И сейчас я разделю на маленькие кусочки. Сейчас я разделю на маленькие кусочки это тесто и буду катать такие листики, пластины. Тонко-тонко, очень тонко. Сейчас покажу, как я раскатываю это тесто. Раскатаю и его надо слегка подсушить. Подсушиваю я обычно на полотенце, расстилаю полотенце кухонные и даю ему подсохнуть, этому тесту, для того, чтобы оно хорошо резалось, не прилипало к ножу. Теста у меня много, поэтому я сейчас не буду вас утомлять. Катаю я его долго, потому что оно действительно должно быть очень-очень тонким. И покажу уже, как я положу эти сочни на полотенце и они у меня будут подсыхать показать какие получились у меня раскатные сочни под лапшу тоненькие я их положила просто на скатерть и даю им подсохнуть вот они еще пока пока сохнут но уже вот начинают быть жесткими как они чуть-чуть затвердеют подсушатся после этого я буду их нарезать а пока я им даю высохнуть. Из 6 яиц у меня получилось 5 больших сочней, тонко раскатанного теста. Тесто у меня подсохло, даже шуршит немножко. Я его делю на тонкие полосочки. Разрезаю. Делаю цветы быстро. Складываю эти полосочки стопочкой Они уже посохли режутся хорошо складываем в деревнях делали всегда очень по ногу этой лапши чтобы потом в любое время можно было сварить мясо и заварить эту лапшичку разрезаю и очень миленько. Вот видите, как... Мелко-мелко. Нарезаем. Лапши. Смотрите, какая миленькая лапшичка получается. И поверьте, это очень... Лапшичка порезана. Ее сейчас распределить по доске. Она высыхает. Собираешь ее в посуду сухую. Хранится долго лапша, как всякая ремешель. Пожалуйста, кушайте на здоровье. С шести яиц у меня получилось достаточно много лапши. Сейчас главная задача ее посушить и сложить в сухую емкость, где она будет храниться, лапша, очень долго. И сейчас я вам покажу. Я уже заварила в куриный бульончик домашний. Курица, лапша домашняя. Замечательно получилось супчик такой. Я уже одну, один листик я запустила в кастрюлю. Смотрите, какая лапша получается. Она не разваливается. Что самое хорошее в этой домашней лапше, она не разваливается, не киселеет, как покупаем мы лапшу. В магазине написано яичная, но в результате. Что-то все расквашивается, даже на второй день лапша будет еще вкуснее. Приготовьте, и вам это очень понравится.